Постой! А? Что стряслось? Ребенок? <звы> что за девчонка? А это еще что за оживший бансайт? Возможно, она знает больше об острове. Вдруг она наш ключ к эликсиру. <звы> <звы> да ты издеваешься! <звы> Я не могу оставить Габимару без присмотра! Сента, удачи вам! О, ты что вытворяешь? А что? Нечего тебе на мой козырь глазить? <свист> <свист> да и противник слабенький подвернулся. Хочу кое-что попробовать. Посмотрим, как действует ли моя ниндзюство на монгарах. <свист> Смотрю, ты этот лес неплохо знаешь. Слушай, девочка, давай поговорим. А? И как так вышло? Простому ребенку такое провернуть не под силу.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 Поболтать и потом можешь. Сперва в уфуру. Уяснил? Нам сейчас не до этого. А -а -а -а -а -а. Самая настоящая уфуру. А -а -а -а. Как же хорошо. Сделай уже с ней что-нибудь. Ничем не могу помочь. эти еще. Откуда столько гостеприимства? Умный человек не упустит шанса отдохнуть. Так что присоединяйся. Ни за что. Каков упрямец. Даже Сагирин пришла.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 Не умирают и не стареют. Вечно прекрасные. Идеальные создания. Полагаю, вам приходилось сражаться с Сошин по пути сюда. Но Тенсаны на совершенно ином уровне. Каждый прибывший сюда словно подписывает себе приговор. Тенсаны не позволят никому сбежать.